Всем привет, с вами я Настя. Сегодня я решила поторговаться на рынке. Продавцов очень бесит, когда сбрасывают их цену, поэтому будет очень весело. Погнали. Итак, спрашиваем цену. Два ляма. Чип, ну, короче, чип, блю, дополнительный бак и антирадар. Сигнализации нету. Куплю за лям. Не, лям, не, не, не, нет, счёт, счёт. Не, лям нет, нет, нет, за два. Только за два. Это много для нее. Нет, но ну она стоит два с, с госа. Могу по тест дать. За лям продают такие. За могу продать за полтора. Она не стоит столько. Бери ей за 1,5. Дура. Сливай металл, никто не купит. М -м, ладно, окей. Ща, давай, пока. Попался добрый человек. Он хотя бы с двух миллионов мог скинуть до полтора миллионов рублей. Спасибо тебе, добрый человек. Извини, что я так сильно снижала тебе цену. Если ты смотришь этот видеоролик, знай. Дальше мы подбегаем к ламбе и пишем «За 5 лямов возьму». Настя, нет. Ей цена 5 лямов. 23 кака, дадите за нее. Разливная. Она и 10 не стоит. Настя, вали. Да он еще и воняет. Воняешь? Короче говоря, меня послали оттуда, но все же мне удалось ему снизить свою короночку, и он потом продавал ее за 20 лямов, а не за 23. Итак, подходим к следующему и спрашиваем цену. Говорит, 3 ляма. Пишем, возьму за 2. 2? Да, она 3 не стоит. Разрывная! два ляма край 2 и 9 перекуп не я бомж сливай на металл за три не возьмут валим валим валим на гелике интересно если каждый игрок борется за какую-то копеечку возможно ли как-то выжить вообще здесь перекупом ведь перекупы зарабатывают огромные деньги но на моем сегодняшнем опыте Удалось понять, что это очень сложная работа. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний видеоролик. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Также не забудь нажать колокольчик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.